Друзья, еще один аэрдроп, новый. Несмотря на большое время проведения этого аэрдропа с 31 августа по 25 ноября, я выполнил задание за пару минут буквально. И на этом все. Ждем завершения и распределения. Информация тут завершается 25 ноября, распределение 15 декабря. Подписываемся на два Telegram. В группе я написал Hi. Дальше подписка на Twitter. Сделал обычный ретвит, поставил лайк. То же самое LinkedIn. Подписался и поставил лайк посту. Затем нажимаем Submit Details. Здесь указываем Telegram ID. Два раза. Вводим тоже Twitter ID. И юзернейм LinkedIn, то есть имя аккаунта. Указываем адрес кошелька MetaMask. На этом все. Жмем кнопку статистика. 200 монет на балансе. ваша реферальная ссылка можете приглашать друзей. Информация по Airdrop в Telegram канале. Ссылка на нее в описании под видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.